Всем привет! Меня зовут Олега Юрченко. И сегодня я расскажу о том, как эффективно избавиться и быстро в короткие сроки от насморка. Точнее, я вам сегодня расскажу, как вам не получится от него избавиться. О том, как от избавиться, поговорим через несколько дней. Сейчас я вот расскажу о средствах, которые мне не помогли. Видите, у меня ожог на носу? Нет. А, вот, я уже забыла, я уже подлечила. Вот, это я начинала, когда у меня только начался насморк, я начала с фонксотерапии, с полынных сигар. Да, я прогревала, подожгла эту штуку, да, прогревала себе лупые пазуки, и в итоге я, что-то от меня дочка отвлекла, и я помахнулась, и теперь у меня вот ожог на носу. Это единственный эффект этой палочки. Не знаю, может, у меня какой-то очень дикий грипп, но потом, я потом расскажу сейчас постараюсь рассказать максимум цель информации о том, что не сработало. Дальше я начала натирать нос бальзамом. Не помогло. Да, я могла дышать ровно 10 минут, а потом меня опять накрывало, меня закладывало нос и все. Ой, вот не везла. Ладно, потом. Тайские ингаляторы. Они эффективны, если вы можете дышать. Если вы не можете доплыть носом, тайский ингалятор неэффективен. Следующее. А. А. Я решила надо себе сделать ароматерапию с маслом кайапуто. Обычно это очень хорошо помогало моей дочке, когда она начинала болеть. Я на тарелочку ложила ватку, туда капала, ложила этой рядышком с подушкой, и у нее проходил. Давай смотри, все. У меня сработал обратный эффект. У меня усилился насморк. Я вообще никак. Если до этого у меня хоть одна ноздря как-то дышала, то после масла как она у меня перестала дышать абсолютно. После масла и ковида та же история. А... Потом я попробовала развести с водой мангустиновый йод и закапывать его в нос. Дышать я начала, но через пару часов у меня начали болеть уши, поднялась высокая температура. Не рекомендую закапывать это в нос, если у вас запущены насморк. И вообще в нос его закапывать не рекомендую. В уши можно, гланды смазывать, да. В нос закапывать не рекомендую. Поверьте моему опыту. Потом, не него поступил, жидкий бальзам доктора Моу Синг. Ну, могу сказать, что этот бальзам помог мне снять дикую боль в горле, что я пила его по глоточку. Но в ноже его не зальешь, Я говорю, ну и жду как-то. Да, бальзам. Они поймут, о чем я говорю. Смазывала тоже. Вот возле носа, крылья. Здесь не помогло. Да что не помогло. Fata Джон, вот этой фирмы. Тоже вообще никакого результата. Я потом попросила курьера, чтобы он мне привез с офиса, тот, с которым мы обычно работаем, это Лайджон и и ура! У меня хоть одна дозря более-менее начала дышать. И начали потихонечку снижаться симптомы, спал жар. Дальше. Тайские капли от нас А, перед ними у меня было еще одно средство, что я так вот Мне рекомендовали промывать нос перекись водорода. Так я сама из дома сейчас не очень выхожу. и попросила мужа, чтобы он мне... Купил перекись водорода для промывания носа. Когда он услышал про промывание носа перекись водорода, он поплутил пальцевого виска и сказал, что он не будет подписываться. Вот. Но я вспомнила про йогурский метод промывания носа чайничком. Поэтому я пожертвовала свой любимый глиный чайничек. Это мне казалось, самый подходящий, самый тоненький из моей коллекции носик. Конечно, он с трудом влез в ноздрю, но я смогла промывать. Это Вот на такой вот чайничек берется морская соль, ложечка чайная, заливается горячей водой, ждется, когда она остынет до комфортной температуры, чтобы не обжигала. И вот такой теплой водой промывается Дышать начинаешь. Мне не сразу получилось промыть. Это с третьей попытки я смогла, чтобы мне в одну одну вышло, потому что все было очень забито. И из хватает. На 20 минут. Потом опять начинается. Опять начинают лить сопли на Все. Я вот сегодня целый день промывалась. А потом, так как мне уже немножко полегчало, <coughs> капсулы все работают. Я э, зашла в аптеку и попросила фармацевта эффективные капли для носа. Мне выдали вот такие тайские капли. Кто вот бы в Таиланде, может быть, вы их видели, может, попробовали, вот может, они кому-то даже помогли. На самом деле, все эти средства, которые я перечислила, они обычно помогают я болезнь запустила, поэтому обычные средства мне уже, как видите, которые обычно очень эффективны, всегда помогают, мне уже как метод показать, да, мусинки, также вот этим бальзамчиком я отходила свои уши, что я тоже использовала капли для ушей, которые капают обычно мои мыши, капают ребенку. Тоже пытался, под капать муж тоже не но только вот жидкий бальзам желтый жёлтой он помог мне реабилитировать уши. Вот, а, а, приехав домой, я закапала в этой вот радостью нос, и все мои усилия по промыванию носа соленой водой просто накрылись. Если а, вода тоже помогла мне пробить нос, и он начал дышать, неполноценно уже обе ноздри дышали, вот эта вот штука с одной каплей в каждую ноздрю заложила мне полную всю вот. Это те средства, которые не помогают. Но сейчас э, я в следующей части видео я расскажу вам о средстве, которое помогло мне после вот этих капель начать дышать. Вот э, завтра у меня еще день, у меня надо экстренно восстановиться. Завтра вечером должна быть как огурчик, потому что завтра вечером меня в Лаос. Вот, так что после Лаоса я вам расскажу, что работает. Если сам здесь работает, ну. Я уже завтра буду пробовать все методы, которые только мне придут за под руку, потому что мне очень надо завтра к вечеру быть как огурчик зеленый в пупырышек. Нет, не зеленый я конечно, шучу. Что, мне надо завтра быть свежей, бодрой, чтобы <coughs> чувствовать себя хорошо, чтобы перенести хорошо длительный перевод. До встречи в следующей части.